ребята вы на моем канале один сет и сегодня будет один мод для троллинга итак поехали этот мод вам позволяет короче рассказываю этот мод вам позволяет ставить дома уже готовые за вас мод очень интересный вот например, когда вы строитесь с другом, вы можете использовать этот мод, и он очень, он прям в него столько, он на русском, он на русском, но он очень прикольный. Давайте все-таки я покажу этот мод, потому что я прям хочу, чтобы у меня был этот мод. Я такой. А может мне такой мод сделать? Ну, я думаю. Так. Итак, создаем мир. И... Чего? Эм... Это сейчас было забавно, ребят. Господи, как это забавно. Кстати, подписывайтесь на канал, где тут выходят ролики по расписанию. Каждый, ну тут выходит, наверное, ну да. Ну, тут два ролика за день выходит Потому что не такой актив у нас. Ну, понятно, наверное, всем. Давайте все таки запустим Майнкрафт, блин, я даже не знаю, почему он не запустился, наверное, потому что не надо было столько блоков выделять, но это ладно. Надеюсь, у меня такого больше не будет, потому что рил. ну, почему так? только начал ролик, а уже все, полетело все. Ну, ну как-то некультурно, я думаю. Ну, почему так да, сразу, блин? А, господи. Да, некоторые, если смотрят прошлый ролик, они заметили, что там качество просто ужасное. Но, ладно. Все-таки, если качество там ужасное, то это виноват, что я компьютер не настроил и все. Давайте настроим мир наш, ну в принципе. Сейчас я выставлю нормальное количество блоков и создам мир. Мод довольно интересный для новички полностью раз разоб... просто разоб просто новички пайбук тут все абсолютно вот Но только если вы зайдете в мир у вас будет стартовый домик что это такое нажимаем нажимаем и тут а, можно выбрать вот ну, сам дом вот можем цвет стекол цвет кровати стиль дома обычный и обычный и так далее давайте вот этот например нажимаем построить его у некоторых может жутко лагать а у меня нет у меня мой ну, но у меня не так уж мощный компьютер вот такой вот тут вы можете посадить семена пшеницы если то так и давайте зайдем в домик, вот такой вот домик да, также тут есть бесконечный туннель он правда бесконечный иногда но, но мы туда отправимся посмотрим что там вообще так, а, извините, это пранк от создателя этого мода но ничего страшного, в принципе. Ну, пранк так пранк. Ладно. Блин, Ты что? Так, ладно. Такие штуки всякие. Да, в некоторых сундуках вы увидите вещи. Вот, как вот тут вот вы увидите вещи. Да, я этот мод уже тестировал пару часов назад. А, хотел вам показать. Вот. Как он выглядит? Вот он полностью на русском. Например, есть подводная база. Давайте возьмем ее, построить, пожалуйста, подводная база. Вот как она выглядит. <связь> <связь> Овечка, что с тобой? Давайте я это на привычку бы поставил Ладно, я сохраню этот скриншот чисто по приколу ну такой вот дом давайте тут также есть стартовый домик но это там много видов я скажу что там много видов вот можно тут можно обычный дом Вот. Такой, такой вот домик. Опять там это в Также есть мост. Вот такой мост. Ну, вообще этот вот надо использовать, а, как бы. Этот вот надо использовать в том случае, конечно, для пранков и для строительства города. Вот также тут есть лук. Такой лук. Можем его построить. Вот так он будет выглядеть. Также тут есть вра врата в край. Я даже там не знаю, что это такое. Что это такое. Давайте посмотрим. Вау, это ч? Это... О, это какие блоки. Офигеть! Кр классно! Офигеть, там офигеть! Классно! Рыбный пруд также есть! Тут можно выбирать, а некоторых нельзя выбирать! Офигеть! Офигеть! Как это красиво! Да, а если вы боитесь, что вот у вас может испортить какую-то постройку, вот как у меня, видите, испортилось, видите, видите, то для такой ситуации вы, вы нажимаете, вот я специально близко сделаю, специально прям, вот нажимаю, например, здесь, и, наж и вы нажимаете не построить, а просмотр. Что как это будет? Будет ли это наш дом другой или соседние постройки этого уничтожать? Вот, он будет уничтожать. Поэтому в этом мы уже убедились. Давайте теперь попробуем, например, ферма монстров. Она работает без каких-то там проблем, проблем полностью. Все, легально. Вот первый зомби туда падает, естественно. Вот. Ресурсов тут уже нету. Также есть деревенские дома. Вот такой, например, домик. Просто так себе домик. Есть не, не очень, конечно. Не знаю, какой-то некрасивый домик. Есть такой вот, например. такой вот домик и также вот такой вот это же кузница красивая ладно давайте не будем томить и перейдем еще к другим есть производственная ферма извините если я неправильно читаю давайте вот сюда ее поставим вот нажимать рядом просмотр ну и построить, собственно. А, как лагает. Да. Вот так вот это все дело выглядит. Да, также вот видите, оно мне снесло вот эту башню. Классно, да. А еще тут есть склад. Можно склад. Это прям много чего тут. Вот есть склад. Если у вас выходите и у вас уже лагает то просто как бы, значит там что-то еще строится. Вот такой вот склад. Ну неплохо. Вот, видите, тут все двери добавились. Ладно. Заб... Центр для посетителей. Кстати, центр для посетителей, он очень огромный, я скажу. Это вот тут вот его, да, на картинках похоже, как будто не огромные, а на самом деле он огромен. Давайте посмотрим. Ай, как лагает. Ну, некоторых очень мало FPS, потому что он прогружается делает еще. Вот видите, да, появилось Вот, я полагала, значит, все. О, как красивенько, да? Красиво. Нет, для некоторых это очень красиво. Если вы просто хотите заинтересуетесь просто так, прям просто хотите, то я то я напишу название этого мода. Естественно, да, я его напишу. Это, кстати, обзор на него для новичков. Вот тут еще есть вот такой цветочек. Тортик, тортик. И еще есть тут деревенские дома, кур, курятник. Есть курятник, обычный курятник. Нажимаем построить и вот какой курятник. Да, курятник не так уж много места занимает. Ну ладно. Так, вот давайте зайдем тут вот в курятничек. Вот тут, блин, это точно курятник? Да, что зеленое – это продвинутые продвинутые всякие вещи. Даже есть, тут все есть. Даже тюрьма есть. Представляете, тюрьма есть. Давайте ее поставим, мне очень интересно самому. Ничего себе, да, ребят? Да это ничего себе какая тюрьма, правда? Да, вот этот рычаг, наверное, активирует все. Да, тут, тут активируют туда дверь. Вот, пожалуйста, да, прям тюрьма просто идеально. о, все, я уже не выдерюсь. В тюрьме, ребята. Ладно. А, да, также тут можно открыть всем дверь. Некоторые, эта терма напоминает кое, чо, кое что кое-что. Во, также вот так, вот, так вот, вот тут такие такие штуки есть всякие. Да, еще тут есть вот так вот тут у вот, кого есть башня. Прям, нет, скажите. Ну, да, неплохо, неплохо, прям даже хорошо. М -м, да, есть даже под дом кирпич, и представьте, так много всего, правда? Я сам даже не представлял, что этот мод такой интересный. На первый взгляд, он очень интересный, и да, да, есть даже врат, врата ват. Мне интересно, что это такое. Пойдем, давайте заспа. Ничего себе! Да. Тут полный хаос. Блин, это похоже на змейку Клад есть конюшня извините пожалуйста потому что так голос речи погода 0 процентов вот так вот все это дело также есть Ферма деревьев построить. Да, это очень классно. Но... Прям... Даже есть бульдозер, сжатый сундук какой-то. Давайте посмотрим сейчас сжатый сундук, мне очень вот сундук а он не ставится это что бумажный фонарь да, да. рыбный плу, пруд, скла, подводная базма ну кор... ну, вывод надеюсь вам понравилось это видео Ты по... на этом красивейшем фоне заканчиваем этот прекрасный момент и да вот очень интересно, тем более он прям идеален. Надеюсь, вам это все понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами я был Одесса. Всем пока!